Сразу отвечу на вопрос, который мне задавали все, кто посмотрел данное видео, кому я его показывал. Почему здесь два ноутбука? Почему они так повернуты? Для того, чтобы показать вам, что это за модели и модификации. То есть вот он ноутбук один, вот его коробка. Для того, чтобы убедиться, что это действительно он и увидеть его модель. 15BS703UR. Те, кому интересно, можете забить его в интернете и посмотреть, что это за ноутбук. А второй ноутбук Acer. Вот она его модель, 5552G, модификация 934. Итак, два ноутбука, вы их сейчас видите, вот и сейчас я на ваших глазах проведу некий тест-драйв на реальном выполнении поставленной задачи. Я не говорю и не утверждаю, что это однозначно верный тест, который я проведу и покажу вам сейчас, однако он показывает именно практичную сторону использования данной техники именно с моей точки зрения. То есть для монтажа видео, нет для игр, нет для интернета и чего-то подобного, а именно для монтажа. Давайте коротко о них расскажу. Значит, данные ноутбуки 2019-2010 год. Они имеют одинаковое разрешение, одинаковую оперативную память, четырехядерные процессоры и одинаковую твердотельную память. А теперь их цена. Левый ноутбук стоит 125 тысяч рублей, а правый всего 8 тысяч рублей. Как видите, данные ноутбуки абсолютно разного класса и уровня. И даты производства, соответственно. Разный набор элементов. Посмотрим, как они работают в реальных условиях. Это страница сайтов. Вы их можете найти, посмотреть и реальная стоимость данных ноутбуков как видите в 2020 году мой ноутбук стоит всего 8000 рублей хотя покупал я его за 35000 рублей ну а теперь сравним итак, для проверки данных ноутбуков я установил и там и там Sony Vegas Pro и один файл сделал на двоих потом включил монтаж на ноутбуке HP монтаж оставит 2 часа 35 минут Сейчас посмотрим сколько на старом ноутбуке, которому, я напоминаю, 11 год идет уже ноутбуку. И на старом ноутбуке у нас время, которое затрач... будет затрачено на создание видеоролика о стиральной машине, которую я выкладывал до этого, 2 часа 35 минут. То есть и тот ноутбук 2019 года и этот ноутбук 2010 года один и тот же видеоролик сделают за одинаковое количество времени. Ну а теперь вспомните цену того и другого. Немаловажный факт это ремонтопригодность. То есть давайте я вам вкратце расскажу, что я имею в виду под этим делом. Да, еще немаловажно для меня, то я оценил, что у старого ноутбука подсветка гораздо более удачная, нежели у нового. Все ноутбуки и компьютеры состоят из одинаковых элементов, таких как материнская плата, которая делится на четыре части условно, и которая представляет из себя так называемый северный мост, Южный мост. Дальше видеокарта. Помогательные элементы различного рода, которые также способствуют работе ноутбука. Ну и куда же без него сам центральный процессор. Только отличие главное и глобальное в данных ноутбуках в том, что все чипы на старых ноутбуках сделаны в виде индивидуальных элементов. То есть есть чип северного моста, чип южного моста и так называемый видеочип. На современных же ноутбуках все это реализовано на базе самого процессора, как сделано, честно говоря, не знаю, но в случае, если выходит, допустим, видеочип на старом ноутбуке, его можно заменить за 4000 рублей, а в случае, если выходит видеокарты или элемент, отвечающий за видеоизображение в новом ноутбуке, выходит чаще всего сам процессор. Соответственно, ремонт обойдется минимум 28 тысяч, и даже проблема не в том, что дорогой ремонт. А проблема в том, что не все мастера берутся за данный ремонт, поскольку это увлечет за собой большую ответственность. И в случае неправильного монтажа, процессор снова выйдет из строя и покупатель снова будет его покупать. У меня недавно вышел из строя южный мост. Я произвел замену. Вот данный чип южного моста из моего ноутбука. 2 на 2 всего лишь небольшой такой квадратик но проблема в том что с другой стороны этого квадратика огромнейшее количество элементов вот его стоимость всего 590 рублей дешево и сердито вот сколько контактов Все эти контакты должны хорошо присоединяться и, соответственно работать на новом ноутбуке сам процессор, то есть сам элемент, самый главный, стоит порядка 10 тысяч рублей. Плюс его замена, плюс поиск элементов, из-за которых вышло все это из строя. Ну, соответственно, получается порядка 28 тысяч рублей за ремонт аналогичной поломки. Соответственно, техника просто делается одноразовой. Сломался, выкинул, пошел покупать новую. Поэтому русская пословица «старый друг лучше новых». Двух, даже в наше время, теряет своей актуальности.